привет с вами семья шиловых как так сила мощь, мощь. сила сила мощь все наши проекты корректура корректура у нас вообще сегодня 4 градуса на улице тепла только у нас и детская июня сегодня... да. у нас все сегодня... mm -hmm. у нас сегодня корректура и детская It и это взрослая все мы идем на тренировку оделись довольно тепло вот это мы вам просто показываем свой пример пойдем пойдем свой пример что мы всей семьей идем на тренировку. Друзья. Делай там. Э -э -э -э. Вот. Поэтому любые выходные это не повод лежать в кровати долго. Хотя бы сами да так делаем. Но сегодня не. Сегодня у нас вот так. Мы сейчас позанимаемся и сразу пойдем в спортивный клуб. Поч видео. Да, почему опять же такой мотивирующий подкаст, которых уже было 10 тысяч, да, что называется. Что надо с утра, там ля, -ля -фа -фа, я уж их не записываю давно. Я просто потому, что многие люди, кто, -то, кто -то хочет начать сам заниматься, бегать с утра, а, все время ищут какого-то, ну, тот, типа лето, например. Там лето наступит, станет тепло. Ребят, а если лето никогда не наступит самотепло? Вот сейчас такая ситуация, что мы топим дом а, даже летом, так называется. И, и может быть вообще все летом будет такое, и вы еще так и не приметесь бегать. Да не... Смотрите, мы ждем Если вы бегали с весной Или не бегали, это не важно, А думали, что летом будете бегать Ну, представьте, что все Вот вот такое лето, как э, в том анекдоте Такое хреновое лето, сказала Машенька И забросила корзинку далеко в снег Одевайтесь просто правильно И все будет нормально Все, мы побежали там пока я добегивал, мои уже прибежали домой и сделали полезный завтрак, а вот дочка еще нанесила сачка со свежевыжитого. Как раз сейчас э, э, углеводный, э, окно идет. И вот это дело сам, залить туда гораздо лучше, чем э, на буртонлить себе э, сладкого чая с сахаром и арфинатом. Кстати, не путайте такой сок э, с покупным соком из магазина. Там тоже сахар один. Все. У нас у каждого своя пищевая программа с утра получилась так. Должна. Да, да, да, конечно. Вон она там. Ты, это, что ты ешь? яичницы из цельных яиц и грудку курина. Яичница из цельных яиц и У меня это 4 яйца, 2 без желтка, из них то 4 белка, 2 желтка. Это, я не помню сколько грамм, надо посмотреть по таблице. 100 грамм значит, макарон приготовленных, отваренных и для грудка тоже 115 грамм. Доченька, у тебя у хлопья, но я хотела да. банан и йогурт. Ну то есть нам нужно, понимаете, сейчас углеводы по-любому нужны немножко, потому что мы на тренировку сейчас едем. Там они как раз уйдут все, они как раз пока мы доберемся, то, там 40 минут мы не раньше там будем. У -у -у. Вот, и получается все нормально. И конечно белок, а жир по минимуму. Правда желтки цельные, ну ничего страшного. Сталь, а вот так да, да, продолжается. Да. Это после бега, после завтрака. Это всего один тот же день, без всякого супермонтажа только столичка. Всё, отзанимались уже сейчас, с Анзонимичкой домой, мама у вас что-то Я занимаюсь. сейчас растягиваюсь. Салют.